как раз вот в интересный момент. Мы за 4 года протестировали десятки тысяч человек. И мы всегда сравнивали состояние личности человека с его результатами в продажах. И там прямо именно вот эти качества, как бы в состоянии личности человека, и прям понятно, какие качества есть у человека. И мы сравнивали, что же такого есть у крутых продавцов, у которых классные цифры в продажах. Вот в личностных качествах. Уверенность в себе. Они очень классно общаются. Да, они уверены, это правда. Но они очень классно общаются. Что значит общение? Как выглядит классное общение? Хочу вам показать. Потому что вы знаете очень много ложных данных в обществе. Некоторые считают, что общение это просто разговор. Ну. Некоторые считают, что если я буду много говорить, то я общаюсь. Вам нравятся люди, которые много говорят? И не позволяют вам слово ставить в общение? Не, не, не самые прекрасные люди, да? А люди, знаете, есть люди, которые любят помолчать. Видели таких? Как вы думаете, классное общение? Тоже не классное. Я хочу вам показать, что такое. с тобой просто потому что общение не может быть с одним человеком правильно если я сам разговариваю это значит это уже диагноз понимаете вот, есть, ну а что не так ну как минимум у нас должно быть двое вот давай вот чтобы я тебя хорошо видел должно быть двое в общении да что значит глазное общение это значит что человек находится в первую очередь, который начинает общение, кстати, оба они должны быть, должны только тот, быть здесь и сейчас. Что это значит? Когда я общаюсь с клиентом, мои мысли о моих детях дома. Я здесь? Нет. Или там о машине, которую я там не доделал, не поменял масло. У меня тоже есть машина, вы понимали, да? Понимаете? Вот, я не продаю, я не общаюсь за я должен быть здесь сейчас и мой клиент хотя бы должен хотеть быть здесь сейчас да второе качество что такое ну дальше вообще не да у меня должно быть внимание я должен хотеть донести какую-то информацию через это расстояние до своего напар ну клиента в нашем случае да? бывает такое видели ли людей которые говорят вот именно вот я тоже об этом. Понимаете? Неспособность донести информацию, такие люди тоже есть. Это тоже общение. Есть люди, которые не хотят слышать. Слушать. Ты ему говоришь, а он вообще не здесь и не сейчас. Помните, здесь и сейчас. Клиент тоже должен быть здесь и сейчас. Если он не здесь, ты сможешь сделать презентацию клиенту, который не здесь? Да. Нет, потому что он тебя не слышит. Это не будет общение. У каждого из нас, но ну, в первую очередь у, покупа, у, ну, у человека, которым я замышу общение, должно быть желание дать мне подтверждение. Что значит дать подтверждение? Сказать мне, что моя информация до этого человека дошла, была понята и воспринята. Что, как это выглядит? Хотите, покажу это просто. Я, знаете, так вот форму рисую. Да? Как это выглядит? Я говорю, Кристина, привет! Привет. Все. Я все сделал. Ты меня слышала, кстати? Конечно. И мы были здесь? Ну, естественно. Ну, все. Да. Ну, есть очень важный момент. Если я буду только в направлении Кристины говорить, то Кристина скажет, ты меня достал. Правда? Через какое-то промежуток времени. Только один говоришь, да? Как это выглядит правильно? Я говорю, Кристина, привет. Привет. Как дела? Отлично. Спасибо. Хорошо. Я позволил Кристине тоже что-то сказать. Если я буду говорить только в одном направлении, это не общение. Если я буду позволять человеку, который тоже говорит со мной, тоже общаться со мной, это будет двустороннее общение. И вот это уже начинается общение. Что делают продавцы? Да, не то, будь здорово, правда, да? Какие ошибки чаще всего вижу я среди людей? У нас просто есть курс по общению. Прям целая программа, где только 90 минимум процентов только практические тренировки. Там садишься и тренируешься прям от начала до конца. Там где-то 8-10 тренировок, где первое, что делает продавец, это сначала утренируется быть мыслями здесь. Мыслями. Тело я его вижу, а мысли улетают. Просто тут. И это самая тяжелая тренировка, оказывается. Ее чаще дольше всего делают, оказывается. Честное слово вам скажу, придете покажу, если хотите увидеть. Чаще всего вот здесь. О, наверное, кто ездит за рулем? Кто ездит за рулем, скажите мне, пожалуйста. Отлично. Едешь и думаешь о чем-то другом, чем о дороге. Всегда, да? Ну вот такое бывает. Ну вот, еще там что-то делаешь, да? Вот. Понимаете, что я имею в виду? То есть вот это одна из самых больших тренировок. Потом, например, знаете, есть люди, с которыми ты общаешься, вот ты находишься лицом к лицу. Но они как-то где-то в другом месте вот, вот уходят взглядом. Видели таких людей? Вот Следующая тренировка – это ну, мочь быть напротив другого человека и не напрягаться от этого, не, не ужиматься, не танцевать. не Там, знаете, есть разные ситуации. Вот. Быть просто лицом к лицу с человеком. Понимаете? Такая ситуация. И это тоже долгая тренировка. Ну, не такая долгая, как первая, но тоже не маленькая. И при том, ее делают, кстати, вот наши студенты делают не менее 5 часов. Честное слово тебе скажу. Вот Никто не сделал быстрее, чем за 5 часов. Первый раз, когда я делал эту тренировку, тоже где-то около 5 часов делал. Вот когда я делал, я просто курс по общению регулярно делал. Вот. Ну и так далее. Я не буду вам прояснять это все, но это целая как бы последняя тренировка, где все этапы тренируются. Если хотите, приходите, покажу. Что же такое хорошее общение? Это когда ты правильно общаешься и позволяешь другому быть причиной в общении тоже. То есть ты, например, создаешь общение и позволяешь другому тоже создавать общение. А также, а этот другой тоже позволяет тебе создавать общение. То есть это все взаимно. Понимаете? Это вот такой цикл постоянный. Если где-то здесь есть ошибки, это не общение. Это просто болтовня. Или разговор. Или то, что написано в словаре под словом ⁇ разговор ⁇ Спасибо, Может, Саша?